за товар несет тот, кто им владеет. В этом случае товар вы еще не купили, значит владеет им магазин. Расходы владельцы магазинов включают все возможные такие убытки и требуют с вас денег за испорченный товар неправомерно. Если конечно вы умышленно не устроили какой-то погром в торговом зале, но это другая история. Если вы приобрели товар и обнаружили, что он не соответствует заявленным характеристикам, то вы, конечно, отнесете его обратно в магазин. И тут некоторые продавцы могут воспользоваться вашим незнанием и заявить, якобы вы должны отправить товар на экспертизу самостоятельно и оплачивать его соответственно. А, и если будет выявлены недостатки, тогда они вам его обменяют. Но это своего рода незаконное мурыжение. Продавец обязан отправить поварную экспертизу за свой счет. Ситуация. Вы купили зимний обувь летом, потому что так дешевле. А когда пришло время надевать новую обувь, то есть наступила зима, и сапоги у вас расклеились через пару дней. Вы знаете, что товар можно вернуть в течение двух недель с момента покупки, но как быть, ведь сапоги приобретались несколько месяцев назад. Так вот, запомните, срок гарантии на сезонные товары, а обувь как, как раз к таковым относится, начинается течь с начала сезона, когда товар используется. Обувь можно легко сдать в магазин, так как даже двухнедельная гарантия на них еще не прошла. При покупке часто просят сохранять чек, если вдруг товар придется вернуть. Но даже при утере его право на возврат товара вас не лишается. Вся информация о продаже есть в базе данных продавца и отказать возврате товара по причине отсутствия у вас чека вам никто не может. ситуация такая же, как и с чеком. Если коробки у товара не будет, то отказать вам его возврате. А если он не исправен, никто не вправит. Исключением будет только случай, когда вам нужно вернуть, соответственно, соответствующего качества товар, который не был использован. Тогда продавцу нужно будет снова выставить товар на продажу и коробка нужна при возврате. Вернуть товар, если поломка обнаружена после срока двух недель, можно в течение всего гарантийного срока, он обычно пишется на упаковке или в гарантийном талоне. Продавец может сказать вам, что у них нет розетки для проверки товара, например техники, что товар должен работать какое-то время, чтобы, быть, чтобы соответствовать заявленным характеристикам, или товар упакован в заводскую упаковку и проверять его им просто напросто не нужно. Помните, вы можете требовать проверки товара перед покупкой в любом случае, потому как покупая товар без проверки, вы сами соглашаетесь с тем, что он полностью исправен на момент приобретения. Приобрели вы товар больше 5 килограмм или полтора метра в длину или ширину и обнаружили его несоответствие заявленному качеству, Заставку этого товара в сервисный центр обязан оплатить продавец. Продавец может вернуть вам деньги сразу. А, ну, если у него такой возможности нет, по закону он имеет право вернуть их в течение 7 дней. А если стоимость каким-либо образом менялась э, за этот период, это никак не влияет на сумму возврата. Сумма должна производиться в полном объеме, э, так, которая указано в пачетке. Товары часто пишут гарантийный срок менее года или даже менее одного месяца но вправе предъявить претензию продавцу по качеству в течение двух лет. Это право закреплено в 19 статье «Закон о защите прав потребителей».